Всем привет, друзья, с вами Гусик Максим, и в этот раз я не один. Мой друг Саша посмотрел предыдущий ролик и вписался со мной в этот поход. Какое-то смердящее озеро, непонятно, где в поводе находится. Вот. То, что я прочитал в интернете, вообще не внушает доверия. Мы идем по шатурским лесам в сторону Смердящего озера. Зайдем в так называемую аномальную зону. Про озеро Смердящее ходит очень много разных легенд. От инопланетян до всяких живностей. То, что озеро к себе не подпускает, то, что оно не отпускает там, и так далее. Но официальный источник, что данное озеро круглой формы появилось вследствие падения метеорита 10 тысяч лет назад. В да. да, хорошо. Нету. Не, ну живность, конечно, в лесу есть. Вот, ну, мне кажется, живность сама боится. Будет больше, чем мы. Ну да, волки на костер, наверное, не пойдут. Ну, до костра еще дойти надо. Идем по поселку Северные Грива. Не ругайся, мы уже уходим. Ты рад, что выбрался? Конечно. Прям доволен. Каждый поход, маленькая жизнь. Пожарная часть на улице. Вот такая вот пожарная техника. Первый раз вижу. Я бы сказал, военная техника, да, это пожарка. А, слушай, ну тут да, тут по лесным дорогам, только на ней, потому что болось на кругом, да. Тут в поселке такая техника, какая рабочая, не рабочая, фигурная, тоже брошенная здесь вообще. Слушай, это музей какой-то, по нет? А нет, это охрана леса, охрана леса, слышь. Берегите природу, мать вашу. И получается, вот в три часа мы только э, вышли на нужную нам... Робку в лесу, то есть на начало маршрута. Саня молодец. Вырвался вперед и поддерживает такой бодрый темп, что я просто периодически даже не успеваю камеру достаточно поснимать. Просто за ним бежать приходится. Красавчик, бегает как лось. Сколько ты на лыжку в итоге не стоял? Ну, сколько мы почитали? Лет восемь. Да? Ого. Я думаю года два. Лет восемь. Сейчас последний азим, потому что У -у -у. Очень хочется сделать привал, но это очень непозволительно с нашей стороны будет, потому что реально времени не хватает. Сейчас ловимся, чтобы до темноты успеть э, пройти как можно большую часть, ну сколько успеем просто, и в 6 часов вечера начинать строить лагерь. Ну, а ага. как с поздник сейчас, типа, Да поздненько, ну мы сейчас до храм дойдем и где-нибудь рядышком лагерем может поставим. Да, надо, да, да, да. Как на велике, кстати, нормально двигается? Да. Где как? первое место где нет связи уже на протяжении восьми километров вообще и я так понимаю что судя по лучшим она может и не появиться. дошли до храма от населенки получается около 8 километров чуть больше не знаю саша смотри какой он здоровый осторожно храм в аварийном состоянии вход запрещен Слушай, такая решетка тут кованая, окно вон, смотри, тоже ковка. Вон какой маленький Саша и какой большой разрушенный храм. Интересно, выложена крыша из кирпича купол. Вон там есть просветы, которые уже в кирпичи обвалились. Смотри, Сань. Точно можем сказать, что мы видели волчьи следы. Мы видели перебегающую нам дорогу зайца, и сейчас мы увидели перья какой-то птицы. Кто-то, видимо, успел схватить птицу за хвост или успел ее съесть, непонятно. Нашли следы копыт лося, причем такие массивные, как твоя нога, блин, больше. Надеюсь, никого серьезного мы на пути не встретим. Раз-два-три коряги вижу, еще одна вижу, ну в принципе да, на ночь должно хватить, да, да давай тут встаем, а то уже ну, суммы -то такие начинаются. Прям вот насрал, зараза, на нужное место, где можно в тент поставить. Или костер там разжечься. Подлый заяц. Наверное, я думаю, нужно вот эту фигню свалить, которую над тобой сейчас. А, вот это? Да, а я пока тентик поставлю. Как я пока вот тентик сказал, вдвоем повеселее все это делать. Слушай, зато пилить как тебе удобно, а? Как удобно, да? Ты... Ну, более-менее ровненько, хорошо. Пойдет, мы вдвоем так ляжем, вообще отлично. Тут не приставай ко мне ночью, Санька. Я этого не люблю. Сейчас на растопчику хочу щепочку сделать. О. Когда костер в грудь появляется, все начинают дико тупить. Все, костер можно расслабиться, уже все нормально, типа в порядке. Саня повесил тросик для кухни. Вот этих натянут у нас. Все Я уже встал. утоптано. Спальник кинул свой. А, не спальник, а что это? Коврик Коври какой-то половой кинул. А вот этот костер называется Нодия. У нас будет такая Нодия на ночь, и мы будем ночевать вот под этим тентиком с Сашкой. Будет тепло, уютно, комфортно, всю ночь будет гореть этот костер. Сейчас растопим немножко снежку и будем докидывать уже основную массу снега для растопки. Почему я не добиваю котелок снегом доверху, я показывал вот в этом ролике. Спасибо подписчице с Екатеринбурга за этот чудо-термос. Реально, залил сегодня его в 5 утра, сейчас время 9 вечера, и он до сих пор горячий. Прям крутой подгон, спасибо огромное. У нас будет сейчас рис по тайский с морепродуктами. Вот такой вот Это пакетик. Ну, ну, сейчас проварю немножко, а потом морепродукты закину. Вот он у меня кипит, варится. Сейчас немножко поварится, мы добавим морепродукты. Креветочки, какие-то кальмары и, по-моему, что-то что от краба там, вот, такое вот розоватое. Что там у тебя, Саня, покажи? Да, что-то все не очень, минус два яйца. Ну все, Саня разбил свои яйца. Не <laughs> да нет, завтракай, просто теперь без яйца. <laughs> Засыпаем морепродукты, я думаю, уже можно, рис почти сварился они вместе все проварятся. Я не знаю, сливать воду или сделать, оставить его супом? Да, на самом деле можно и не сливать. Да, думаешь? Да, мне кажется, бульон получится со всем этим делом очень даже а -а -а. вкусный. Ну да, по попробуем сейчас, посмотрим, да? И все, наш рагу, Полом, супчик или как его назвать, готов. Пахнет лимонграссом, вот этими всякими специями, морепродуктами. Короче, ну очень круто. Еще не пробовали, но на запах прям очень достойно. Очень богато. Да, mm -hmm. насыщенный же. Mm -hmm. Ну-ка, скажи честно. Да. Да? Да. Ну, значит, значит, да. путем. Решили, Сани, раз такой приятный теплый вечер, приготовить сегодня фарш, а макарошки добавить его завтра. Это нам завтра просто сэкономит время на приготовление. Сковородка у меня с антипригарным покрытием. А ничего, чем мешать нету. Ее. Только вот ложка железная. Поэтому сейчас решено выстругать вот такую вот ложку. Сейчас я только начал выстругивать. Сейчас посмотрим, что у меня получится. Ну, вот такой вот фаршик у нас получился и вот такая вот замечательная ложечка заготавливайте как можно больше дров потому что вставать ночью это делать ну, лучше перебздеть чем добездеть, как говорится вот и поэтому мы с Сашкой сейчас встаем и идем еще пильнем наверное пару тройках полежков или костра Чтоб нам было ночью тепло и комфортно. Свалили с Санька дерево. Вот, и на дереве старое гнездо. Такое тут даже. Он перышко какое-то лежит. Фиган? ограничительное бревно в ногах лежит специально чтобы ногами не сползти в костер маршрут очень глухой и очень необычен тем что на такой удаленности от мегаполиса чувствовать себя в каком-то глухом просто лесу это очень странно давай сань доброй ночи тебе. убивайся в тишине звук леса реально такой сосна такие трещат хрустят вот, а какие-то звуки животных издалека, там кто-то шарится, лазит, даже вот вроде костер, дым, а все равно ну, животные есть и их слышно. Закинул финальную кладку дров, Сашка уже он спит, храпит в опилках, вот, я немножко прибрал лагерь, убрал топор, ножи, пилы, все в надежное место, вот даже себе горячей воды налил в бутылку, Возьму с собой спальник, чтобы ну, и в спальнике тепло будет, и с утра будет вода, чтобы снег не топить. Так что все норм, мы будем спать. Всем добрый ночи. Не забывайте подписываться на мой канал и ставить лайк под этим видео. Ну, как говорил я раньше, вам не сложно, мне приятно. О, о, о. Всем доброе утро, народ. Сань, вставай, доброе утро. Ты там в спальник закопался, что ли? Mm. Сейчас умываемся, чистим бивни, готовим завтрак и выходим. Да? Время 7.30, планировали встать 7, встали на полчаса попозже еще не встали, да? Замочил овсянку в горячей воде. Туда бахнул двоичка яичка. Сейчас посолю, перемешаю и буду жарить овсяный блин. Выкладываем. И сейчас будем распределять. Размазывать по сковородке. У нас блин должен кататься по сковородке. Вот так. Сюда отправляем нарезанный сыр. Пополам сложить. Вот так. Как тебе, овсян, блин? Понравится. Да, прикольно? Я, конечно, долго mm -hmm. Хорошо. Друзья, а вот эту лопаточку я разыграю среди своих подписчиков за лучший комментарий под моим видео. С вас комментарий, лайк и подписка на канале. И эта ложечка может уехать к вам домой. Да, в теплое время здесь просто идти. Будет реально по щекутку в воде, потому что это все болото топи. топе. Заплутал в лесу, вышел на линию электропередач, видимо, идти уже был не в состоянии из-за стегопада. И вот она русская смекалочка. Мужик достал пилу, спилил столб лепа, уронил его и ждал, пока за ним приедет ремонтная бригада. Такая вот табличка в поле встретилась. Дом саженых. Отец, мать, не знаю, видимо, когда-то здесь дом стоял в поле. Первый раз такое встречаю. Вечная память погибшим воинам Спиридова в войне 1941-1945 года. По все перечисляются. Вроде вот поле-поле, да, и тут раз такое место. Братская могила, да, Сань? Mm, скорее всего, да. Здесь такая березовая рощица и здесь сосна. Еще очень контрастно смотрятся друг за другом они. Я раньше хаял этих снегоходников, когда они ломали лыжню нам. Но сейчас, по сравнению с тем, что было, дорога просто прекрасная. Просто прекрасная. Вот, у нас пошел снежочек. Стало так немножко атмосферненько. Но поначалу было тяжеловато, дороги не было вообще. Даже вот в свитере был, Дорога. Был дорога появилась. Да не, не ну, дело не в этом, ты скольжение чувствуешь. Да. Скользим просто, раз столкнулся и ты уже на 20 метров вперед уехал. Так что с таким темпом, если нам повезет, будем вовремя. Только мы с Сашкой успели порадоваться хорошей дороге, и начался вот такой вот трэш, блин, просто. Лыжи проваливаются, идти невозможно. И темп очень сильно упал, наверное, раза в четыре просто. меня вот так вот за палку выделил. Да не, я снимаю, Сань. Встать, я, я встать и побыть. Я проявляю свое сочувствие. Ты рюкзак себе порвал палкой. А <свят> мы с вообще вдвоем тут лежим теперь. <свят> Упали. <свят> <свят> <свят> ну чтобы встать надо это. Рюкзак снимается, Сань. Да отстреливаться по-любому Блин, жоп мокнет, надо камеру включить. Не знаю, аномалия это или не аномалия В общем, по GPS мы шли по тропе Прошли метров 200 и теперь GPS мы, говорит, что мы метров в 200 на другой просеке совершенно Вот, хотя мы уверены, что мы на этой тропе стоим Теперь GPS показывает, что мы стоим в каком-то поле но поле что-то я здесь совершенно не вижу. Но ну, Реально, ну есть что-то такое, да, зона какая-то вот эта аномальная, которая сбивает вот эти вот GPS-ки все. То есть ни связи, ни GPS, ничего. Что еще такие буераки продираемся? Там много таких будет. Скажи мне сейчас еще раз пройти столько же. Я, наверное, пошлю всех на три висела я никуда больше не пойду. Мы дошли до Брода через речку, но я не понимаю, как ее сейчас переходить, потому что сейчас лед такой очень слабенький совсем. А на той стороне реки как раз вот это и находится озеро Круглое. Я надеюсь, там не глубоко, в случае, если провалиться. Ну, Саня, я посмотрю на тебя, хорошо? Ну что ж, мы на озере смердечим. Да. Не, ну что сказать? Озеро и озеро, да, Сань? Ну, метеоритный, правда? Не, не знаю, я лично ничего необычного не увидел. Только то, что у нас навигатор затупил по дороге. И то, что мы сюда добирались, чертика. Нет, ну пишут то, что приходишь сюда, попадаешь в измененное состояние сознания. Я тебе могу с уверенностью сказать. Я действительно в измененном состоянии сознания. Я так устал. Я давно-давно я так тоже Я жрать хочу. Пойдем, Пойдем победа. Сейчас кошмоток нет, вот те чудеса. мужик был, как он нас услышал, он ушел. Ну, просто сняла, не, не понимаю почему, правда. Сейчас мы будем варить макарохи и закинем туда мясной фарш, который жарили вчера. Спасибо этому дому. Пойдем к другому. Нам осталось Оксань, 4 4 км до села, да? 4 км до села, время 6 часов, 6.30, по-моему. Вот, и... Ну, и, собственно, все, и мы там заканчиваем маршрут мы вышли в поселок открыли яндекс карты посмотрели у нас автобус будет через 15 минут и поэтому мы быстрым темпом ловим до остановки чтобы успеть не на, не знаю последний он не последний идет шатуры. шатуры. Все, 32-й автобус они ну, довольны что все время снимаем застали на самом деле вчера прошли 7-8 километров и оставшись в широт бежали просто за сегодняшний день сзади прошли я в душе такой день просто Короче, мы, мы, друзья выбирайтесь на лыжи берите с собой друзей и помните что походы это просто с вами был максим до новых встреч